вы рассказали про христианские эгрегоры, ну mm -hmm. вот что, как они влияют вообще на людей. И очень много людей, я вижу, успешно достаточно, но ну, не дураков, таких развитых, в mm -hmm. которых пропал вообще, пропадает интерес к жизни, сила, желания. Это вот как раз может быть связано с воздействием. Может быть, может. вот этого христианского да. эгрегора. Потому что люди сами удивляются, говорят, ну вообще не думают, что с нами такое может произойти. Mm -hmm. Дело в том, что вы поймите, любой эгрегор должен периодически протрясать свои ряды. И в основе в структуре своей оставлять самых сильных и самых стойких. Поэтому иногда сам ваш родной христианский или еще какой-нибудь эгрегор устраивает вам тестовые испытания для того, чтобы понять, сильны вы или не сильны, пройдете вы испытания или нет, чтобы в конечном итоге в структуре в ядре остались самые сильные, самые мощные, а все остальные ушли на задворки. Ну вот поэтому, знаете, если бы христианские священники правильно объясняли бы суть своего учения, возможно, от них бы к ним приходили бы прихожане немножко другого качества, и совершенно по-другому они выстраивали свои взаимоотношения с эгрегором Христа. Но, к сожалению, у нас их готовят, знаете, как при советской власти ликвидаторов безграмотности. Писать умеешь, умеешь, считать умеешь, умеешь, все пошел в деревню. Вот так приблизительно точно так же. То есть не объясняет, если раньше любой жрец, он был магом, то есть умение выставить, выставить резонатор, умение построить алтарь и поставить канал, это было, что называется, там, первейшим тестом, еще даже не экзаменом, а правом сдать эти экзамены на магию, то сейчас кто из них это умеет делать? кому рассказывают, как правильно делать алтари, как правильно строить храмы, что по какому принципу на самом деле там должно быть и так далее. К сожалению, их этому не учат, поэтому и христианство находится именно в таком маздоимчески коррумпированном состоянии. А значит, конец ему скоро, конец.